В Москве курьер Деливери столкнулся с Яндекс-такси. Оба нарушили ПДД. Зеленый курьер так торопился доставить заказ, что нарушив все правила дорожного движения, помчался на перерез автомобилем. Желтый таксист тоже не отстал от своего соратника и подал газу на пешеходном переходе. В результате ДТП курьер с сотрясением мозга оказался в больнице.